Всем привет! Меня зовут Илья Гантворк. Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко заявил, что снег у нас в городе убирают плохо просто из-за недостатка финансирования. Так правда ли, что у Смольного нет денег? Как бы не так. Деньги есть. Правда, не на эти ваши уборки снега, а на дорогие подарки для чиновников Смольного. Мы изучили портал госзакупок и обнаружили, что только с момента прихода к власти временного губернатора Беглова Смольный успел заказать картины с видами Санкт-Петербурга, изделия художественной обработки фарфора и полуфарфора, изделия художественной обработки металла на целых 7 миллионов рублей. Особенно забавно то, что закупалось это для нужд Санкт-Петербурга. Целых 7 миллионов рублей были потрачены на какие-то непонятные произведения искусства в Смольной, пока людей в городе калечат и убивает голубыми льда. Мы отправили заявление в прокуратуру по факту нецелевого расходования средств. Мы и дальше будем следить за закупками и требовать от власти тратить наши деньги на город, а не на картины и фарфоровые статуэтки. А вы присоединяйтесь к нашей муниципальной компании и поддерживайте работу штаба. Вместе мы победим!